Филипп Киркоров – яркий представитель российского шоу-бизнеса, творческий потенциал которого безграничен. Король поп-эстрады более 30 лет покоряет зрителей музыкальными хитами, известными в России, в странах постсоветского пространства, Америке и Европе. Болгарско-российский артист популярен как музыкальный исполнитель, талантливый композитор, продюсер и харизматичный актер, не перестающий удивлять публику. Филипп Киркоров родился в апреле 1967 года в болгарском городе Варня. Неудивительно, что мальчик с ранних лет приобщился к искусству, ведь он рос в семье артистов. Отец — армянин Бедрос Крикорян, известный в Болгарии певец. По словам Бедроса Филипповича, фамилию пришлось сменить на Киркоров, чтобы поступить в болгарскую школу. Мать Виктория Марковна Лихачева выросла в семье цирковых артистов, вела концерты. Детство мальчик провел на гастрольных выступлениях родителей. В 1974 году семья певца перебралась в Москву, где он пошел в первый класс и посещал уроки игры на фортепиано и гитаре, так как уже тогда мечтал стать известным артистом. Школу Филипп окончил с золотой медалью и отправился в ГИТИС, но попытка оказалась провальной, приемная комиссия отделения музыкомедии не оценила вокальные данные абитуриента. В 1984 году будущий певец пошел учиться в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Через 4 года окончил учебное заведение, получив красный диплом. Будучи еще студентом первокурсником, в 1985 году выступил в телепередаче «Ширекруг», где исполнил популярную в те времена песню «Алеша на болгарском языке. Так началась творческая биография исполнителя и продюсера в России. В 1987 году музыканта пригласили работать в Ленинградский мюзик-холл, которым руководил Илья Рахлин. Артист сразу выехал с творческим коллективом на гастроли в Берлин. Вернувшись из заграничного турне, Филипп Киркоров осознал, что работа не для него, и покинул музык-холл. Вскоре певец познакомился с поэтом-песенником Ильей Резняком и с его помощью сделал первые шаги на российской эстраде. На вернисаже Резняка в 1988 году Филипп Киркоров встретился с Алой Пугачевой, пригласившей певца участвовать в рождественских встречах. К тому времени начинающий исполнитель успел выступить в Ялте на первом в своей карьере конкурсе и снять клип на песню «Кармен». В этот же период произошло очередное важное знакомство с поэтом Леонидом Дербеневым, который немногим позже написал для певца песни, ставшие мегахитами «Небо и земля, ты, ты, ты, ночью и днем Атлантида». Сольная карьера Филиппа Киркорова началась в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Хит «Небо и земля» помог завоевать Гран-при в рамках фестиваля «Шлягер-90». Затем каждая песня в его исполнении становилась суперпопулярной. В 1991 году альбом «Ты, ты, ты» разошелся рекордным тиражом, а видеоклип композиции «Атлантида» был назван лучшим клипом 1992 года. Актерский дебют состоялся в 2000 году, Филипп Киркоров сыграл поп-звезду Евгения Славина в многосерийной мелодраме «Салон красоты». Следующей работой в кино стала роль в картине «Любовь в большом городе», в которой мэтр российской эстрады предстал в образе Святого Валентина. Саундтрек к этой ленте в исполнении певца «Просто подари» держал первенство в хит-парадах страны на протяжении полугода. Киркоров неоднократно участвовал в съемках новогодних музиклов. Филипп Бедросович сыграл Камел в фильме «Женское счастье», в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Свата 4». Помимо съемок в кино, вел утреннюю развлекательную авторскую программу «Утро» с Киркоровым, выходившую с 2003 по 2005 годы. Личная жизнь Филиппа Киркорова не менее насыщена, чем карьера. О романах звезды ходят легенды. Высокий красавец всегда слыл любимцем прекрасного пола. Одно время возлюбленный короля эстрады называли Анастасию Стоцепую. А в 2004 году после скандала с журналисткой Ириной Арайан, когда Филип Бедросович проявил себя как настоящий ненавистник, шансонье Александр Новиков даже высказал предположение о наличии нетрадиционной ориентации у певца памяти у поклонников Киркорова, его отношения с Примадонной российской эстрады. Со своей единственной официальной женой Алой Пугачевой артист познакомился в 1988 году и на протяжении следующих пять лет добивался любви певицы. В итоге Пугачева ответила согласием. Брак Киркорова и Пугачевой зарегистрирован 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге мэром северной столицы России Анатолием Собчаком. Через два месяца пара прошла обряд венчания в Иерусалиме. Новость о свадьбе шокировала поклонниц, ведь Филипп на 18 лет младше супруги. Семейная жизнь звездной пары сопровождалась всевозможными слухами и сплетнями. В прессе обсуждались детали бракосочетания, безуспешные попытки завести ребенка. Говорили, что брак — очередной проект Примадонны. В 2005 году стало известно о разводе Киркорова и Пугачевой, брак продлился 11 лет. Спустя шесть лет после развода Филипп Киркоров понял, что больше не сможет жениться. Певец заявил, что второй королевы уровня Аллы Пугачевой не существует, а на меньшее он не согласен. Такой вывод привел его к размышлениям о главной мужской миссии – продолжение рода, рождении детей. В 2011 году король поп-эстрады прибегнул к услугам суррогатной матери, которая родила Киркорову дочь. Девочка получила имя Алла Виктория в честь Аллы Пугачевой и мамы певца. В 2012 у Филиппа появился сын Мартин Кристин, которого певец назвал в честь своего кумира Рики Мартина. Подробности о матери ребенка и отношениях с ней поп-король не раскрыл.